Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Криптошарк, в этом видео у нас будет конкурс, конкурс у нас будет совместно с проектом iMatchCoin У нас будет, наверное, одно призовое место, точно еще не знаю, может сделаем три призовых места или даже 5 призовых мест В общем, ребята, у нас будет на конкурсе ровно одна мастернода, то есть у нас будет 10 тысяч монет Сейчас мастернода у нас одна стоит очень-очень больших денег, а именно у нас она стоит на данный момент это 3600-3800 это, как по мне, очень большие бабки. В общем, я думаю, у нас этот конкурс превзойдет, даже конкурс по Акскоину. Я думаю, мы на этом конкурсе, конкурсе соберем где-то 1150. Надеюсь на это. Ну, минимум 100 тысяч точно будет просмотров. И очень много-много участников. В общем, первое условие – это подписка на Телеграм. Я создам Телеграм-канал, в который надо будет подписаться. Подписываемся туда, там будет русскоязычное сообщество. Второе, это у нас подписка на Discord, в общий чат. Можем писать, там также будут русскоязычные каналы. Третье, оставить хороший отзыв на форуме Bitcoin Talk. Ну и конечно же быть подписчиком канала. И самое главное, в комментариях ставим плюс. Плюс ставят те, кто выполнил свои ну, все эти задания, в общем. Чтобы потом на стриме в прямом эфире не мог зайти и полностью вас проверить. То есть вы мне покажете, допустим, рандомно выпали у нас там три победителя, может даже один, одного победителя сделаем. Не знаю, то есть в прямом эфире мы уже разберемся по месту. И сразу же проверяем. То есть там будут даты написаны, время выполнения работ. Полностью всю статистику вы предоставляете. Если вы предоставляете всю статистику о выполненной работе, что у вас все честно, у вас все чисто, с помощью вот рандомайзера снова случайно выпало, да? Все, вы получаете определенную часть монет или получаете полную, скажем так, мастер нуду В общем, ребята, с конкурсом все просто. Давайте тогда. Всем удачи, всем профита, всем пока.